Всем привет! Это видео точно разрушит все ваши стереотипы о курьерской службе. Вот что называется экспресс-разгрузкой. После такого улова этот паук явно может взять себе отпуск. Поздравляю, у вас разблокирована еще одна фобия. Хорошо, что хоть холодильник не работает по такому же принципу. Видимо, этот парень не знал, что лодки плавают только по воде. Только не показывайте это видео тем, кто все это складывал. Наверное каждый рыбак мечтает о таких очках. Этот водитель явно решил сэкономить на доставке. Если бы у всех был такой экзамен по вождению, то вряд ли бы кто его смог сдать до сих пор. Видимо, одного раза ей было недостаточно, чтобы понять, как нужно переходить дорогу. Тот самый друг, которому никто не говорил про вечеринку, но он все-таки про нее узнал. Кажется нет ничего лучше, чем смотреть на снос зданий. Хотел бы я иметь такой же запас спокойствия, как у этих двоих. После такой работы этот приятель смело может принимать участие в Форт Боярде. если вы не знали как все-таки сверчок издает такие звуки то это видео точно для вас Ставь лайк если во время его погружения тоже задержал дыхание. В это трудно поверить, но кажется я нашел нечто лучше чем подрыв зданий. Кажется оператору этого ролика нужно будет делить счет пополам с этой осой. Вряд ли вы когда-то видели весь жизненный цикл мотылька.